здравствуйте дорогие друзья когда вы покупаете в валенсии квартиру вы спешите всегда сделать быстро реформу квартиры но это в принципе неправильное решение почему я вам скажу прежде чем когда вы купили квартиру и прежде чем начать реформу вам нужно обратиться ко мне для чего чтобы мы приехали к вам в гости в эту квартиру и Делали небольшую ревизию с металлодетектором. А вдруг у вас есть там клад? А если вы найдете клад, то ваша квартира станет намного дешевле. Мелочь, но приятно. Так что, друзья, обращайтесь. Мы с удовольствием проверим ваш дом или старую квартиру. И при возможности приложим все усилия, чтобы вы нашли клад. Всего вам хорошего. Все.